Всем привет дорогие друзья, вы на канале SmartWatch Канал только о смарт-часах Хочу вам предложить Вашему вниманию вот такой вот циферблатик. В моем чате его назвали Очень интересно Rolex для сутенера И сейчас я постараюсь вам Объяснить именно почему Показывать буду я вам все это дело На Galaxy Watch 4 Classic 46 мм Потому что отблесков не дает Ну простые вообще Простой циферблат, здесь у нас только... Время Аналоговая движется, как видите, секундная стрелочка Как на механических часах На стоящих роликсах Число, все, часовая Минутная стрелочка и больше ничего Абсолютно, никаких топ Ничего нет вообще В принципе, и даже настройчик тоже нет никаких Простецкий циферблат Вот эти вот Все штучки сделаны в виде Бриллиантов и тут В том числе, именно поэтому Наверное, его и назвали Циферблат для сутенера Возможно Но возможно, кому-то из вас Данный циферблатик понравится И вы захотите его приобрести и Для того, чтобы это сделать Пожалуйста, пишите мне Вот по этому адресу на Телеграм И мы с вами обсудим Как вам Данный циферблатик приобрести. Устанавливать, конечно же, его придется ручками, дорогие друзья, самостоятельно. Как я тоже объясню, в принципе, это не сложно. Ну, надеюсь, найдутся ценители, кто оценит и данный циферблат.